Привет ребята, добро пожаловать на канал. Сегодня в ролике я покажу вам одну интересную сделку по инструменту EOS. Как вы видите, эта монета у нас сегодня в игре дает 12,5%, в то время как другая криптовалюта, в том числе и биткоин, за день упали на 4-5%. С данной сделки я хочу заработать 200-400 долларов и забрать с пробоя 2-4%. Да, здесь я хочу зайти на пробой вот этого вот локального максимума. Как вы видите, я позицию начинаю набирать заранее. Здесь у нас была активность, поэтому я зашел в эту сделку. Стоп-лосс выставил за 5-минутную свечку с кластер, который у нас здесь формировался. Как вы видите, цена подходила к этому месту, но опять же откупили и мой стоп-лосс здесь не забрало. Хотя обычно стоп-лосс мой забирает. Как вы видите, активность здесь довольно-таки хорошая. Вполне мы можем увидеть вот этот вот самый пробой. И идея в данной сделке была такая, то, что здесь открываю часть, постепенно добавляюсь по мере роста. Тем самым делаю хорошую точку для входа именно на пробой этого самого уровня. Стоп-лосс мы будем переносить уже без убыток, как только пойдет хорошая активность, как только пойдем обновлять вот этот тот самый локальный максимум. Параллельно хочу рассказать вам про виды скама, про виды мошенничества в криптовалюте, чтобы вы свои деньги Меньше теряли, потому что читаю телеграм-канал, телеграм-чат и понимаю то, что много людей вообще не понимают и теряют свои деньги. Поэтому однозначно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если у вас еще... Подписка не оформлена. Перейдем, наверное, к видам скама, мошенничества, которые происходит у нас в телеграм-каналах. Многие ребята ведут свои телеграм-каналы, публикуют какие-то свои сделки, свои мысли по рынку. Это довольно-таки интересно читать, полезно, но в один момент человек может просто переобуться и начать вас скамить. Он создает свой токен, который можно купить только в одну сторону, и продать вы этот токен уже вообще больше не можете. В данном случае у нас есть яркие примеры. Это трейдер ИСА. Человек создал канал, ввел довольно-таки полезную информацию он там еще и советовал покупать ТВТ. В общем, многие ребята даже по его там каким-то постам зарабатывали. Но в один момент человек просто переобулся. И начал всех разводить. У него было хорошее доверие. Он уже три месяца вел довольно-таки активный свой канал. И знаете, многие подписчики ему верили. Тут он создает свой токен. Говорит, этот токен вырастет в цене. Он будет залистен на Бинансе. И, ребят, сразу первый вопрос. Вот вы, когда покупаете монетку, разве вы вообще не думаете своей головой? Вы же должны сверить информацию, что это за проект. Почему его там другие покупают. Будет ли он листиться на Бинансе. Если он будет листиться на Бинансе, то обязательно в источниках там Twitter, Telegram, блог Binance, это информация по-любому будет там опубликована. Но если вы эту информацию не видите на других источниках, понятно, то что тут уже что-то такое нечистое. Плюс, если автор канала показывает, как купить эту монету на панкейке, предлагает полную инструкцию, то, ребят, сразу возникает вопрос. Вам дают вилку, вам дают какашку, вам это все просто надо захавать. Короче, смотрите, по EOS у нас идет активность, я хочу сейчас немного переключиться, еще хочу добавиться немного в эту позицию, потому что, боюсь, проморгать просто, и будут добавляться максимально уже вот где-то вот в этом вот месте, Тут главное, это все не пропустить, потому что если пойдет рост, вот почему я так сейчас делаю, просто чтобы точка входа на пробой была максимально качественная. Тут у нас есть уже такая вот хорошая проторговка, обычно когда вот истинный пробой у нас идет вот такой вот хороший рост, тут рост замедляется, идет вот такое вот накопление и потом идет следующий рост, ну либо идет снос стопов, тут уже короче, как по видел трейдинг тоже штука такая. И в общем человек когда вот с таким вот доверием создает вот этот вот токен, вы его, собственно, не проверили, вы его бежите покупать. Давайте вам просто наглядно покажу первый токен, который он создал. Вот Если вы видите такой график, у вас вообще вопросов не возникает. Вот, нормальный, адекватный график, когда у нас четко есть продажи, есть четко покупки. Зеленая покупка, красная у нас продажа. Тут вы смотрите на график, только покупка. Почему нет продаж? Что? Никто не фиксирует прибыль? Или просто ее нельзя здесь зафиксировать? Да, токен дает сотни XSO. Да, токен за день дает тысячи иксов, но разве у вас не возникает вопросов, почему он так растет? У меня лично возникают. После создатель канала показывает то, что вот эту монету можно продать и тут в этот момент начинаются просто дикие вот скобки вы просто посмотрите, цена токена взлетела просто в небеса. Как вы думаете, что будет дальше? А ничего хорошего не будет, просто в один момент ликвидность вот этот ватчел выводит и забирают деньги. Вот так вот легко э, ты прокачал канал, вложил в этом деньги, силы и потом в один момент скамешь своих подписчиков и зарабатываешь там примерно 2 миллиона долларов Вот как этот чел заработал Дальше он создал второй такой вот токен Который только можно купить без продажи И опять всех за скамел забрал ликвидность И сейчас он создал третий токен так вот ребята скамят своих вот и подписчиков Не будьте конечно вот теми вот хомячками Которые знаете вот увидели монетку Ни хрена не прочитали, ни хрена не изучили Но им эта монета почему-то надо Не будьте ребят такими вот людьми Так начинают добавляться уже максимально в эту позицию Так еще не максимально еще могу вкинуть. Была у нас хорошая активность. Я думаю, все это прекрасно видели. И сейчас, возможно, эту монету могут погнать. Я вижу, по споту уже идут активность. Уже, возможно, уже все полетело, короче. Уже цена 1,8, да. Короче, давайте я, наверное, закрою вот так вот. Потому что, вы сами видите, все летит. И у меня просто залагал стакан. Чистая прибыль 800 долларов. Охренеть, охренеть. Но ну, у меня стакан, вы сами видите. Ну я думаю, тут все понятно. Но чистая прибыль, 800 долларов, это, это, это звездец, конечно. Это звездец. Я не понимаю, как это произошло. Да охренеть, я впервые вижу, чтобы вы понимали, как лагает стакан тайгера. Я никогда не видел, чтобы тайгер лагал. И плюс я вот, видите, тут добавлялся. Ну куда там уже добавляться? Там добавляться явно не, не стоило. Но я добавлялся вроде вот в это охренеть. Охренеть просто, то есть я забрал профит, я даже не знаю какой я профит с этой сделки забрал, но получается неплохой, дальше цена я так понимаю 840, охренеть, что он так завис, вы просто посмотрите что со стаканом, я даже не думал что тагер реально может так лагать, давайте сейчас быстренько по скаму, потом объясню немного по сделке, потому что это какая-то э, жесть, вы просто посмотрите что происходит, то есть я открывался тут, набирал позу, где-то средняя цена у меня была вот в этом вот месте, Короче, потом немного объясню по сделке, сейчас давайте конкретно по скаму, я думаю с этим вот моментом разобрались, то что не нужно покупать монеты, где у нас только на панкейке, где они будут листиться на бинансе с сумасшедшими иксами, ребят, в такой шлаг не верим. Сразу канал скипаем, удаляем Вообще, ребята, перед этой схемой я еще делал вот такой вот пост Там, где просил вас рассказать, как вы теряли деньги в криптовалюте Я попросил поделиться опытом И 5 рандомных человек получили по 50 долларов На мой взгляд, я отобрал 5 лучших историй И отправил им по 50 USDT Посмотрите просто, 735 сообщений Люди написали свои истории, как они теряли деньги в криптовалюте Большинство людей, конечно, потеряли свои деньги на фьючерсах Там не ставили стопы, не ставили какие-то там себе теки, просто дожидали сумасшедшую прибыль и знаете, вот кто-то вообще на луне потерял свое состояние, кто-то начинал просто постоянно усредняться, депозита не хватило, ликвидировался. Таких историй на самом деле много, сами можете здесь все почитать, вам кто-то вообще у мамы одолжил 200 долларов, решил поиграть на курсах, но потом вообще влез в долги, ребят. Почитайте вот эти вот истории, не совершайте этих ошибок, потому что 730 человек ну явно не будут ерунду писать, и когда вы прочитаете все эти истории, я уверен, то что ну возможно у вас это отложится возможно вы уже не будете такую вот ерунду делать но я хочу вам показать сегодня именно те пять историй которые я отобрал первая история это мошенники как они работают вот вам пишет рандомный человек в личку и говорит вот помоги мне пожалуйста вывести деньги у меня на битамаске 500 долларов не могу вывести вот моя сет фраза пожалуйста помоги тут ты такой заходишь да видишь деньги на самом деле есть пытаешься вывести видишь то что не хватает денег на комиссию то есть там не хватает bnb и ты говоришь человеку вот у тебя нет bnb поэтому ты не можешь вывести человек прикидывается дурачком вот я ничего не понимаю пожалуйста помоги ты понятно со своего баланса ему переводишь bnb там буквально 1 5 долларов на комиссию и в этот же момент вот эти ваши деньги которые вы перевели просто улетают на другой кошелек и знаете так вот с, с миру по нитке по типу и по немного с каждого человека вот представьте ты разослал вот эту вот информацию на тысячу человек даже если 50 человек со согласится это там пять процентов то с этого вот можно уже заработать там до 100 долларов в день. И вот эти вот мошенники так работают. Вы пытаетесь помочь, возможно, наоборот, захотели там как-то поживиться, забрать вот эти вот 450 долларов, но деньги улетают на другой кошелек, и здесь человек уже сам подытожил. Очень круто то, что многие ребята, которые попадают вот на эти вот всякие схемы, признают свои ошибки. Если вам личное сообщение пишут какие-то незнакомые люди, просто их игнорируйте, блокируйте и... Просто не общайтесь с ними Следующая история не такая интересная Но я все-таки решил ее обозначить Потому что она связана со степном, с битби пулом Понятно, что там многие ребята собирали пулы Там кроссовки стоили 4-5 тысяч долларов На следующий день они упали в цене там, до 400 долларов И многие потеряют свои деньги Просто решил обозначить это ни в коем случае не мошенничество Это просто, грубо говоря, не повезло, не фартануло Оказался не в том месте, не в то время Следующая история, это тоже не связано с мошенничеством Но часто на этом люди теряют свои деньги вот к вам обратился друг, говорит, одолжи мне деньги, ты вроде как ему одолжил, потому что он друг, а по факту этот друг уже набрал очень много долгов, у меня у самого есть такая ситуация, вообще в своей жизни я никому не одолживал деньги, но почему-то мне позвонил один раз человек, говорит, одолжи мне там 20 долларов, я такой, ну 20 долларов, типа мелочь, я ему одолжил, оказывается, он уже у многих ребят одолжил, он потерял большую кучу денег в казино, и, понятное дело, так я потерял своего друга. Следующая история интересная, однако она, опять же, не связана с мошенничеством, больше с фьючерсами, то, что вам нужно ставить стопы, не усреднять позицию. Человек вообще красил просто гараж, в один момент решил пошортить Альфу. Эта монета у нас начала очень хорошо расти, он потом начал усредняться, и, в общем, вот так вот человек покрасил свой гараж, потерял деньги, потерял настроение, и... Короче, не лезьте туда, куда не знаете И всегда ставьте стопы И вообще разбирайтесь, куда вы что заходите Ну и последняя история Это та история, которую я рассказывал в самом начале То, что вот был на Binance Launchpad токен на И в телеграм-канале Одном появилась такая информация То, что эту монету можно купить до э, Launchpad на Binance То есть по самой-самой минимальной цене Там человек залетел с другом на полторы тысячи долларов Оказалось, то, что это спам-кошелек Куда вы только можете кидать деньги в одну сторону И в обратную сторону вам уже никто не даст забрать эти деньги поэтому тут советует сам человек чтобы мы были бдительны перед инвестицией всегда внимательно изучали материал куда мы инвестируем то что вам и я хотел донести в данном видеоролике как вы видите монета еос вообще затузы мунила просто улетела почему я получил такой профит я до сих пор сам не понимаю по моим расчетам я должен был получить ну максимум там 400 долларов но ни в коем случае там не 800 даже вот сейчас захожу на бинанс кстати если хотите забирать скидку на торговые комиссии а я даю максимально скидку на торговую торговой комиссии это 20 процентов то обязательно переходите по ссылке в описании регистрируйтесь забирайте эту скидку если она вам нужна по сделке по еус я думаю ребят понятно все как я заходил то что заходил первое на активности я увидел активность в стакане эту штуку блин я записал но сейчас видос ставить не могу потому что я короче пока видос там с 10 или 20 дубля записал чтобы вы понимали я это видео наверное раз 20 садился записывать и просто вот не мог выговорить некоторые слова хочется просто делать знаете Красиво, Красивая картинка вот так вот и вокруг. Хочется говорить красиво. Но не всегда красиво получается. Ну и тут у нас была активность. стоп -лосс я закинул за 5-минутную свечку. Это еще называют ордер-блоки. Там им балансы. Короче, это считайте как хотите. Я уже не буду говорить умными словами. Для меня важно было в стакане активность. Потом я захожу, закидываю стоп-плосс за точку. За 5-минутку постепенно добавляюсь. Когда пошла прям хорошая активность. Я думаю, это было хорошо видно по стаканам. Я начал просто добавляться максимально в эту сделку. Тут я уже добавлялся. Ну, я думал, то, что мы там еще на нормальной точке. Ну, а скинул я эту сделку, ну, блин, потому что я не знал. Я просто видел, как стаканы зависли. Мне уже надо было просто скидывать эту сделку, как уже получилось. Кстати, на комиссию мы тут дали всего лишь 11 долларов. Ну, вот прикиньте, скидка на торговую комиссию там 20%, это 2 доллара вам кэшбэком, грубо говоря, прилетит. Но иногда мне на комиссию, чтобы вы понимали, я там заработаю 200 долларов, уходит на комиссию 100 долларов. Ну, я могу туда-сюда открывать и просто на комиссии свои деньги терять. Поэтому эта скидка довольно-таки существенная. Но опять же, если у вас есть скидка, вы не можете пользоваться бесплатно Тайгером. Но Тайгер вы можете купить с 20% скидкой по промокоду maxbox 20 ссылка тоже будет в описании. Ну, потому что я уже написал Тайгер, говорю, надо ребятам скидка, потому что некоторые просят. Ну, Тайгер просто намного лучше Сискальпа, но опять же, он так завис, я никогда не видел таких зависаний впервые. Но опять же, и возможно из-за того, что тут было вот такое вот хорошее движение. Вот, ребята, кстати, я еще забыл сказать, то, что эту сделку не я-то нашел. Эту сделку нашли ребята из Embox Calib. Они вот тут ее опубликовали. EOS, я просто сделал скопировать. Она была опубликована 22 часа. Сейчас у меня уже тут 23.30. Вот они ее опубликовали. Кстати, давайте посмотрим, как они отработали. Забрали всего лишь 2%. Сейчас покажем этим пацанам, как надо было забирать. Вот, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Если видео для вас было полезным, не забывайте поставить лайк. Обязательно подписаться на канал, написать что-нибудь полезное в комментариях комментариях для других ребят. расскажите свою историю как вы вообще потеряли деньги на капиталюте мне тоже будет интересно почитать всем удачи всем профита всем счастья мира добра и всем пока